Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре светодиодная палка от компании Godox LC500. Многие из вас знают, что компания Godox выпускает совершенно потрясающие вспышки. Но не все в курсе о том, что Godox занимается еще и видеосветом. Например, у нас в магазине одно время были довольно неплохие моноблоки от компании Godox постоянного света. Но вот теперь к нам приехал и вот такой вот светодиодный меч LC500 от компании Godox. Мы с вами уже знакомы с подобным форматом видеосвета благодаря компании Yungnow и ее модели UN360 и последней версии UN260. Давайте посмотрим, что же предлагает компания Godox. Свет приезжает вот в такой вот уже классической для компании Godox расцветки это белый с оранжевым и черными надписями. Внутри коробки нас ждет довольно приятный матерчатый кейс. Он, кстати, полужесткий, он усиленный слегка. ремя на плечо, к сожалению, нету, как это есть на, в компании Yungno. Но в Yungno в их чехол помещается только сам свет. Питание в сеть туда не помещается, что плохо. Здесь все в одном месте сразу лежит. Внутри у нас лежит сам свет. Вот такой вот он причудливый форму. к нему вернемся чуть попозже. Также лежит питание в сеть, она же зарядка, и пульт дистанционного управления. Итак, давайте перейдем к осмотру панели. Чехольчик я убираю. Чем особенно интересна эта светодиодная панель? Во-первых, у нее встроенный аккумулятор, это прекрасно. Главное отличие этой панели от панели от компании Yungno, в первую очередь это то, что здесь есть вот такие вот пластиковые черные шторки, которые позволяют нам контролировать пучок света. Второе отличие это то, что эта панель двухсторонняя. С двух сторон у нее есть светодиоды, но здесь сделано по-хитрому. Здесь с одной стороны будут холодные светодиоды, а с другой стороны теплые светодиоды. А это значит, что смешивать светодиоды и температуру мы не сможем. Мы выбираем либо то, либо то, суммарное количество светодиодов 516, соответственно, половина 5600 кельвинов, другая половина 3300 кельвинов. Возможно, компания Godox, Godox не стала смешивать светодиоды, поскольку, в первую очередь, вы будете использовать именно пограничные состояния. То есть, 5500-5600 кельвинов – это у нас свет от окна уличный дневной свет, а 3300 это лампочки накаливания и галогеновый свет. А в панелях от компании югно все это смешано в одну сторону и максимальная мощность достигается за счет смешивания и тех и тех панелей, и вы получаете максимальную мощность примерно на температуре от 4000 до 4500. Такая температура очень редко встречается, как правило это либо современные светодиодные лампочки в помещениях, которые покупаются под 4000 кельвинов, либо лампы дневного света в офисах и в подобных помещениях, там, торговых центрах. Компания Godox решила, что вам такое сочетание температур не нужно, и вам нужна максимальная мощность на обеих концах. Поэтому они разделили с одной стороны одна температура, с другой стороны другая температура, и вы получаете максимальную мощность и там, и там. Итак, давайте посмотрим, как она работает. Здесь у нас есть небольшой экранчик, по центру кнопка включения, давайте ее включим. Включение, что приятно, оно мягкое, и такое же мягко идет и выключение, то есть нет резкого обрубания света. Здесь он мягко затухает и мягко зажигается. На экранчике есть данные о заряде аккумулятора, о том, какая мощность света включена, какая температура света включена, а также канал и группа, которые настроены у этого света поскольку этот свет может управляться с пульта дистанционного управления эти настройки необходимо выставлять далее по кнопкам у нас есть естественно плюс минус мы можем регулировать мощность долгим зажатием на, на минус или плюс мы можем менять по 10 процентов а коротким по одному проценту далее нажимая на кнопку mode мы переключаемся на светодиоды другой температуры а верхней кнопкой канал и группа мы можем менять каналы группы. в принципе на этом Управление и заканчивается. Очень приятное наличие такого минималистичного и довольно удобного пультика. Единственное, я так подозреваю, что этот пультик у них довольно универсальный, и они используют его под все светодиодные панели, поэтому переключение между теплыми и холодными здесь выполнено крайне неудобно. Для этого мы нажимаем кнопку Set, у нас начинает мигать температура, сейчас она горит на 3300, то есть на теплых светодиодах, и мы начинаем плюсиком по 100 градусов, кельвинах листать аж до 5500 и только когда мы доходим до 5500 5600 переключается на холодный то есть мы тратим очень большое количество времени для того чтобы переключиться пультиком с одних светодиодов на другие и в обратную сторону вот переключились очень неудобно мощность менять удобно включать Выключать панель также очень удобно. Пультик сам по себе очень приятный, красивый, удобный, за исключением момента с переключением группы светодиодов. В остальном большое спасибо. Помимо этого на корпусе у нас есть порт под зарядку, оно же питание в сеть. В отличие от компании Югнова, кодекс догадались это сделать снизу, а не в верхней части, как это сделали компании Югнова, за что я их в предыдущих роликах ругал. Помимо этого, снизу и, самое интересное, что сверху, в панели есть отверстие под четверть дюйма. А это значит, что эту панель мы можем прикрутить как снизу, так и сверху, что очень удобно и может пригодиться. И давайте же перейдем ко шторкам. Шторки здесь пластиковые, но выполнены они очень хорошо. Закрываются-открываются они с приятным сопротивлением. Они такой, не самой простой формы, рифленые, с загибами около панели. Сделаны для того, чтобы максимально отбивать свет вперед. Давайте я включу и покажу, как это можно делать. Итак, вот у нас максимально широкий пучок включен. И вот так вот двумя шторками мы можем делать его уже. Но при этом часть света будет теряться в обратную сторону. Проблема этих шторок заключается в том, что для того, чтобы их перекинуть на другую группу светодиодов, нельзя просто взять и вывернуть их в обратную сторону на другую. Для этого надо полностью эти шторки со всей панели снять, перевернуть и вставить обратно в пазы. Как видите, время... как видите времени это занимает не очень много, но было бы гораздо удобнее, если бы они просто переворачивались на тех же петлях просто в другую сторону. Но, поскольку мы можем перевернуть, это также и дает нам возможность их полностью снять. И использовать этот свет абсолютно без шторок. Так он, кстати, довольно компактный становится. Качество яркой света довольно приятное. Сярай данных светодиодов заявлены 95 и более. Показатель люксов здесь 1200 с расстояния в 1 метр. Минимальное значение мощности 10%. На максимальной мощности эта панель может работать почти до двух часов, а заряжается с нуля до ста, она за два с половиной часа. Вес этой панели без рефлектора 760 грамм. В отличие от компании Yungno, здесь сделана более эргономичная ручка, что не может не радовать, а это значит, что при длинных съемках держать эту панель будет гораздо удобнее и комфортней. В целом собрано все довольно неплохо. Мне очень понравился рефлектор на светодиодах. Он такой вроде бы и матовый, с таким текстуркой, то есть он довольно эффективно рассеивает свет, но при этом не седает большое количество света. Данная панель стоит, конечно, подороже, чем у компании Yungno, но и в целом Godlex, он не подороже, чем от компании Yungno. Сама панелька, в принципе, поярче и поинтересней. Единственное, чего бы мне реально хотелось от этой панели, так это пусть будет с одной стороны только 5500 кельвинов, вот так вот, а другую сторону, всю, можно было бы сделать RGB-светодиодами. Потому что большая проблема у панелей от компании Yungno, которая с RGB-светодиодами, что RGB-свет, он очень тусклый. То есть он практически раз в 6-7 слабее, чем обычные светодиоды на другой панели за счет их количества. А здесь можно было бы сделать всю противоположную сторону RGB-светодиодами, и это была бы просто бомба, а не свет. Но пока что у нас есть либо холодный, либо теплый. Скорее всего, я думаю, они дойдут до момента, когда они сделают еще и RGB светодиоды. И это будет реально бестселлер. А пока что это довольно продуманная, очень качественная модель. Самое главное, со шторками. Причем со шторками это самый бюджетный свет, который существует сейчас на рынке. Есть большое количество американских компаний, которые делают сразу со шторками. Но там ценники в пару раз дороже, чем Godox делает. В остальном встроенный аккумулятор, зарядка, хороший кейс, все при нем, но есть свои нюансы в виде того, что светодиоды нельзя смешивать. Нет RGB светодиодов. И немножко странный способ перекидывания шторок на другую группу светодиодов. Ну вот и все, что хотел сказать про эту панель. Решать, конечно же, покупать ее или не покупать, нужна она или не нужна, решать только вам. Если я где-то был неправ, Можете написать об этом в комментарии. А с вами был магазин 812 фото. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал. заглядывать к нам на сайт, в соцсети. Ну и обязательно, конечно, приходите к нам в гости в магазины. А я с вами прощаюсь. Счастливо!